Друзья, всем привет! С вами Наталья Павлова, Инвестиционный центр «Павлова партнер». Сегодня мы отвечаем на вопрос нашего подписчика. Вопрос следующий. Как произвести осмотр имущества, если оно находится на другом конце страны? Есть ли какие-то сервисы или какие-то возможности для вот такого удаленного ознакомления? Действительно, на торгах по банкротству продается любое имущество на территории всей нашей страны. Поэтому, находясь, допустим, в Москве, вы можете приобрести какое-то имущество даже на Дальнем Востоке. И все это вы можете сделать удаленно. Вам не нужно совершать саму покупку, выезжая в регион, потому что все торги проводятся в электронном формате, на специальных сайтах, на электронных площадках. А вот что касается осмотра, конечно, здесь у вас есть несколько вариантов. Первое, либо вы находите человека, ваше доверенное лицо, которое, находясь в другом регионе, сможет вместо вас ходить и произвести осмотр. Самое главное в этом варианте, чтобы человек правильно произвел этот осмотр. Расскажите ему, как это нужно сделать, что с собой взять. И самое интересное, что вот этим представителем может быть ваш друг, родственник, знакомый, либо какой-то юрист. Человек, который знает, как проводить подобные мероприятия. Поэтому найдите человека, дайте ему инструменты, подскажите, как правильно все сделать, и он все за вас сделает, и вам вышли все, допустим, на вашу электронную почту, а также поделиться своими впечатлениями в телефонном разговоре. Я желаю вам победы на торгах, находите интересное имущество, зарабатывайте на торгах по банкротству, ставьте класс, подписывайтесь на наш канал. Если есть вопросы, задавайте прямо сейчас под этим видео, мы всегда рады вам помочь. Всем пока!